Владиславу 6 лет. Он очень добрый, отзывчивый, любознательный мальчик. Сложно себе представить, что несколько лет назад он не мог правильно произносить слова. Не понимал обращенную речь, был замкнут и закрыт для общения. Задержка психоречивого развития. Такой диагноз поставили специалисты. Он бесцельно бегал и, и выкрикивал, например, какие-то фразы из мультиков. Например, «Я аватар», и «Купите мне костюм аватара», «Купите костюм», «Купите костюм». Знал цвета, мог считать. Это, и буквы он так-то вот знал, но он связать речь он не мог, он не мог связать, сделать предложение и беседовать с кем-то он не мог, он не мог со сверстниками разговаривать, он не мог, он не мог играть родители и родственники Владислава активно подключились к его лечению. В поисках эффективных методик объездили много городов, остановились на Казани. Помимо назначения медикаментозного лечения для того, чтобы активизировать зоны головного мозга в случаях задержек речевого развития, часто назначают альтернативные методики. Среди них микротоковая рефлексотерапия, которая позволяет активизировать зоны головного мозга, отвечающие за речь. Комплексное лечение включает в себя и специальный массаж речевой мускулатуры, общий укрепляющий массаж, а также обязательные занятия с логопедом, которые помогут восстановить речь, наладить произношение звуков. Результат может быть впечатляющим. Я стояла, он мне подходит, говорит, баблюба, положи, пожалуйста, в сумку. Диск, книга с джунглей. Я вообще даже не могла, да, я даже не знала, что ему ответить. И вот у него все пошло вот так вот. Маленькие они предложения, да, ну, как-то самое, уже разумные. Развитие каждого ребенка индивидуально, и все же есть нормы, которые помогут ориентироваться родителям. Но родители должны знать, что первые слова у ребенка появляются в годик. Словарный запас ребенка к году должен быть от трех до пяти слов. К двум годам уже словарный запас возрастает до 50 в среднем слов. В ребенок уже должен научиться строить предложения, он в речи уже использует прилагательное местоимение, и в пять лет ребенок говорит уже практически как взрослый.